доброго времени суток друзья вы на канале Займон, и мы снимаем уже финальную серию седьмую по игре little nightmares снимаем вместе с моими модераторами сейчас я их подключу по-быстрому и мы продолжим Алло, прием можете здороваться как неадекваты прием. о всех ают всем привет токсики мои тупые сует... отписки пойдут после этих слов <смех> Слушай, мы не такие пойдут пойдут подхи. все нормально изображение и... видно всем Все да, хорошо Да, все. Да, четко. Пал, а, -пуки, пуки, я чики. вас не представил я просто сказал модера давайте, ну, вот и так давайте. давайте, давайте как будто это этот э, как будто вы у ресторатора battle mc представьтесь это... муха кто а это муха, для, ты, для чего ты здесь да. Короче, смотрите, я сам не помню, на чем мы остановились, но да. Понятно. Ты Если что, уронил. подсказывайте мне, что делать. Ты вот уронил, блядь. Твоя... А на, ночь, на твоей э... О, э... А совести смерть. <свеч> Существует... <свеч> Это чуешь <что сейчас> было. <свеч> Чайка. Склад чайки. Смотрите, короче, суть такова. Mm -hmm. Это зомбоест. Бабушка. бабушка. втыкает в этот в телек. Как только я телек выключаю, дом бабушка 2, бегает она за она мной. Свода. Смотри. Ключи, ага. Включи бабушки вот, дом 2, бля, включи сериал. Сейчас включу. Смотри. Да. Оп, Блин, не я не могу на включить. На мою бабушку похоже. Она отрыжка ну, меня убила. попался сосала Сосала, да. Беда, баба. Это все правильно. За что ты, блять русский сериал. Да. Россию, там Просто там надо быть 5, повернут 5, 5. полностью к этой К телеку Казахский... Смотри. Он, казахи танцевали Выключил Теперь убегаем от они... выключаешь-то? Так я сам не знаю, что надо для начала сделать Опять отрыжка Пусть а она там ворота стоит ворота, у ворота. своего телека Не, на самом деле, а когда мы ворота. проходили с болтом Знаете, что мы решили? Что надо открыть что? вот эту дверцу Вот эта ручка все-таки шевелится Сейчас покажу но обычно у меня была девочка, напарница, и она меня вот здесь подсаживала. Поэтому мне нужно что-то, на что можно запрыгнуть и за эту ручку. Тебя в в том-то дело, смотри, Таб... если я к креслу подбегаю, бабушка мне съедает. Табуретку с Мне надо ее как-то отвлечь. А, блядь, табуретку, точно. Я табуретку не могу... Спизи. Она мне отрыгнет на меня, смотри. Видишь? Ох, да. То есть типа... Нельзя ей этот. Срывать эфир. Угу. Короче, вот надо будет. отключать телек. Она гонится за мной. А, ты пробовал, ну, вот это выключить, или а как? как? Я ж по электричеству. Попробовал а ее типа заманить. так я Только что бездомо. пробовал. Я не успел убежать. Не, ну можно вот так попробовать, да? Не, типа заманить ее туда, ты прыгнешь на туалет, а ее только пиздит. Включу, включу это бабушки иди, телек. А, вот за это время надо, да, попробовать? За это время можно оттащить стул. Эй, пап, э, Паш, ты можешь э, пульт выкинуть? Выкинуть? Нет. Да, типа... А, блин. Это не настолько реалистичная эра. Да. Вот шкаф еще есть, но, правда, я ничего не вижу за ним. Не, я думаю, точно надо ее отвлечь. Пока она бежит за мной. Сейчас попробую. Смотри, а потом, короче, его сейчас на кресло Смотри, включаю и забираю стул. Ох, Л ⁇ я гений. Опас, пиздили. Ч ⁇ ты гений, блять? мы тебе просто сказали гений. Ой, что ты там вообще сказала? Дизлайк. Отписка. Дизлайк, отписка, все. Надеюсь, у меня сейчас все получится. У тебя ничего не получится. Это все потому, что я уже опытный в этой игре. Л ⁇ Тебе пиздец. А чё они там о чем обсуждают? Не, мне не будет ничего, потому что они смотрят телек. Но если я подойду. Может пойти? Да, Давайте попробуем. А, так они враг, меня не враг, трогают. Ты, Паш. Что? Паша. Что-то в что легре прям жесткие пошли. Да, сейчас. У Мне все окей. Ну, прям секунды по полторы такие, прям фрезы, чёртые. Сейчас нормально? Вс, сейчас нормально. Но мне все плавненько. У меня тоже два <laughs> Два фриза? Ты как посчитал? Ну там? да, прям жестко. жесткие. прям такие были. Артем, про потом. Что... натуре. Ля, идеально. Ты себе нормально, как, как обычно, как токсик. Просто не будь. Я веду себя как токсик, что тебе не нравится? Я не знаю зачем, но я ее куда-то тащу. Я думаю, она мне нужна. Пригодится. Ой, блин, реб... а ребенка задавила <свят> Мама, у меня фура сбила <свят> И ладно, окей, что тут делать? А, я понял. Внизу, походу, электричество, да? Там вода. Да. Мне кажется, не избила тебе тележка надо а на просто. на этой тележке проехать. Да, да, да. Тебе да, надо. Вот а, кстати, да, попробуй кровать. О, телек. Выключил. Кстати, в телеке можно телепортироваться с одного телека в другой. Ты попробуй на тележку запрыгнуть и типа ты вот а, ее да, подкати, да, да, да. запрыгни. И Куда подкатить? Сука, Телки. туда подкати. Телки. Хорошая инфа вообще, туда подкати. Куда туда? Подкати, Даша, подкати. последний раз ты говорил. И когда она скатываться будет, я не знаю, пробуй запрыгни и скатись, просто не. Блин! Что <существует> Запрыгивай. А, надо пью, толкануть, пью. да? Я не успею, да, мне а, кажется. <существует> ну. Тихо, тихо, тихо. Запрыгивай. Блин. Блин, А, подожди. О, не, не, слышишь? Да, да, да, попробуй. Суй, что блять? Нас ты. Ух ты! А Интересно, так положено было? Или это сбой игра дала? А как это? Это тебе надо. Ну вот сюда тебе, похоже, надо. Блядь, а это штучка, Что Иди наверх, видишь, наверх, наверх. блять, залезь слева наверх. И отключи. Ты чё, ты чё Я не допрыгаю, я маленький. Блять, разбегайся. А, дверь открыта. Я увидел. Да. Бля, мишки. Обычно вот этот мячик роли играет. Они тяжелые, и надо что-то кинуть куда-то. На. Это, это кого-то... О, болт! Ляньте, тут болт лежит. Видел? Вот он подо мной болт. Серега? Угу. Вот эти, кстати, обезьянки тоже часто взаимодействие какое-то делают. Вот один раз ключ они не был. Типа, а, они все, я понял. Шпаткает. Да, Паш, какая умная Галя. Ой, умная. И что И дальше? Я а, электричество, ну, да нет. Да. Дошло, да? Паш? дошло до тебя. Ну конечно, когда моими руками все делаешь, конечно. Угу. Так телек, да, надо включить походу. А, электричество а как нет, как да? телек-то включить? Вот тут уже загвоздка. А нахуй и телек. А чтобы телепортироваться в, голове, в другую да? комнату, я же тебе рассказывал, что телек телепортирует. Ты предыдущую серию смотрел? А -а -а. Очень Не, ну это по факту, конечно, сейчас сказано. Но все же предыдущая серия была тупо про телепортации по телеку. То есть мне обязательно нужно в телек попасть. А если, типа, включить электричество и ну. на тележке туда перекатиться? Ты вот сейчас вот тележку подвинь в ту сторону. А, всегда, да. да. А -а -а -а. К телеку подвинь просто и все. Эта... Да а зачем туда, к телеку? мне электричество. Телеку. И. -и. По Посмотри, что-то, пойдешь к этому, ну, чтобы топ и все. Не, а -а -а -а -а. видите, тут перепон а -а -а -а. какая-то стоит. Нельзя. А его-то пизданет Все равно. да в том-то и дело О, да, хер знает. короче Господи, мне нужно включить электричество посетил? блин не я не знаю Нет. тупо тупо тупо тупо Ну мне надо в телек короче мне как-то надо поставить тележку так чтобы Паша, я мог до телека под подпры... кого там сухо уже телека. А чё за Юла фуку, там да. валяется? Она прям в глаза мне бросается. Кто валяется? Вот это? А. Юла. Юла, ну, давай посмотрим. Да не, я думаю, слишком маленькая текстура, чтобы прыгать на нее. Да она Если какой-то ящик был, бросается. другое дело. Может она что-то делает? Да, Снюш. Mm -mm, не взаимодействует. Ярко. Я сейчас попробую, может что-то скинуть получится. Нет. Может сюда наверх полезет? Тоже нет. Нет, взаимодействия вообще ни с чем нет. Пройти. Куда -куда? А трос можно его использовать? Трос, а где трос? Или, или, где, где Может, где? Его тает, который висит. Висит, который тает. Вот, ну, у елы висит, у, у юлы. Может его можно их пользовать? Не, он с той стороны. и Видишь, с той стороны он. и да. Что? И. Сходи на ту сторону, попробуй Может там просто перепрыгнешь со стола На этот трос и в телеку и О, я увидел, смотрите, видите собачка серит Или сыт, Он вверху Этот значок угу. был, когда мы с болтом Шахматную серию, помните было? Угу. Может это что-то связано? Тогда мы шахматы переставляли И такая же собачка а была ты А ты Ля, большой мишка Потихай его а куда я делся? Только не, не траха опять... Подожди, не а верю. куда я делся? С Мишки было? Не понял. Маджик. Ля. Я, я в Мишку Но вселился. Я вылез. Почему ну, ты в м... Мишку вселился? Ладно, пойдем в ту комнату. Блять. Не, ну эта тележка по-любому, если мне надо выбраться, она должна стоять здесь, правильно? Чтобы перепрыгивать. Иначе ж никак mm. не ты получится. Ты правее еще толкнешься, она прямо в центре была. Кто Кто-хто? Я говорю, чуть-чуть правее ее, полотни, чтобы она у тебя прямо в центре была. А то ты сейчас прыгнешь, она у тебя не доставит <кх> до цели. Еще попробуем. Вот, видишь, она получается тебя влево смещена. Что, я выровняю? Блин, машину проще выровнять. <кх> я в шестой <кх> неделю, не что подниму не в по магазинку. Проще. Я тебе говорю, знаешь, как я сейчас выворачиваю? корректоров в сутки по поводу что я делаю короче пусть будет так для зато ровненько да? нет о вот так пойдет Да, допрыгнул. главное что по центру если было две таких тележки, то нормально было но она всего лишь одна поэтому сейчас я включу электричество аж кстати смотри вот тут о туалетную бумагу взял Иди а, ее нельзя. Ее нельзя вынести. Иди, Иди по пока. Ну, это логично. Это сделаю потом. Не сейчас. Ящик не двигается. Может, мяч, в стул, парень, в Стул. Что -то что -то не работает. У -у. Кстати, окно. Почему я не смотрю окно? Что это? Игрушка. Может, надо освободить игрушки и прыгнуть в окно? Попробовать, там что-то есть. Не, не получится. А сейчас бокс стоит где-то. Блин. Не вариант. А где девочка? Она с улицы. С улицы стоит, меня ждет. Стоп, а есть ли? Нет, не прыгает. Нет, тут в любом случае только включать электричество и что то думать так окей а эти сбросятся хуйни вы кто-кто-кто подожди а количество по... прям ты что, угораешь ты хочешь ребенка убить ты что, дорог, блядь? Ты что я же мать как я, я его... же мать я но ну, я и говорю ну тут я перепрыгнул. Тут не проблема. А вот дальше как. Мне это надо в телек? Что что? Это слуха или это свет? Вот это белый такой. Это свет или отражение, по-моему. Стоп, стоп, блядь, игрушка какая-то висит. Сейчас я фонарик включу. А, мне фонарик недоступен уже. Вон, видите, игрушки какие-то? Угу. И вон на втором Ля этаже куки. что... -то. Чё? А, Ля подожди, а это... если по коробкам. Может тут получится? Да поху ⁇ ёбка Что? Ну, может быть и так, но не Сейчас попробую. Нихуя, короче. А, подожди. Вода ж не везде. Везде. Блин, их Сложно. А если мишек туда на кидать больших? А -а -а -а. По мишкам перейти. Ну, так тихо. подожди, я мишка, мишка не могу с ним взаимодействовать. Я стул этой бумагой могу, с мячком могу. Ты мишку скинул со стола, миш... ты мишка что не пиздишь? Столе... Ты думаешь по нему можно? На стуле вон мишка. На Но их надо мишка. через окно выкинуть, ты, вот потому ты? что через дверь не получится. Если они сюда наверх перекинутся, сейчас попробую. Не, не получается, видишь? Сейчас попробую через дверь, но я сомневаюсь. Смотри. Не пройдет. Не, видишь, не проходит. Сука. А если с мячиком, нет? Не, ну это слишком маленькие текстурки. Надо побольше. Мячик, как вариант. Нет? Их хутят а -а. мячика. Перекатишься по нему, бля. не знаю я. Есть у идеи получше, предлагай. Я думаю. Блин. Ты думаешь? Рот закрой. Я у Кого кого? Да ничего, ничего. Подожди, обратно я могу вылезти. Может, сзади на что-то сделать? А, он не допрыгает обратно. М -м. Боже. Галя, посмотри, как пройти эту серию. Не, не надо. Хотя Болт смотрел, Ты когда мы 15 пол, минут не забыл, могли пройти. Болт смотрел, Ну, но, но мы тут уже тоже не будем. Он знаете, что делал? Он говорил мне, теплее и холоднее. Хотите, давайте так. Типа, вы мне ответ не рассказывайте, а просто говорите, тепло, холодно. Соли, гуглите, мне лень кто пойдет а о я Ля, полез куда-то куда-то куда, куда ну вон она я видишь на третьей полке. А наху... бутылку да, взял и... И... На, и... на третьей и взял твоя миссия садись давай я не знаю Короче, нужна большая текстура какая-то. Какая? какая? Я не знаю. А тебе это больше машинку закинушь, и ты смог, бед, перевезти. Логично. Паш, паш. А. Логично. А, а где? -то... Ты галь, блядь, заткнись, пожалуйста. <laughs> а, а где вы... эта вот шлюшка маленькая, которая постоянно лазила с тобой? Кто, кто, кто, кто? Это шлюшка вот эта маленькая, которая постоянно лазила с тобой. Да девочка на улице его ждет. А, блядь. да, да, да. Это уже не бах, я действительно здесь сам должен выбраться. Короче, мне надо добраться до телека. телеки есть телепорт. Я к нему дотрагуюсь и в другой телек попадаю. Только как мне добраться до него? Я да, муха, Артем. Загуглите уже нахуй, нихуя не галя. Я, я, я, я блядь, Подожди, что есть еще? Что да есть ее? еще? Тут есть утка какая-то. Что еще? Ящики. Штюме. Блин, <tutor> я смотри. не открывал тумбочку, я тумбочку не открывал, может там что-то есть? Давай, у меня Если утка Это ведь не та игра, не настолько это... Развита. Чтобы здесь с каждым предметом можно было взаимодействовать. А что ты там сказал, не открыл ящик? Ях... Где? Не, ничего не открывал, я хочу попробовать. Сейчас попробую электричество опять отключить. Блин. Чуть ребенка не убил. А -а -а. Я так понимаю, Мысли нет, да? У меня пока пусто. Капуста? У меня не мыслей нет, не мозгов. Нет. А попробуй похуй включить телек без электричества. Да я ж пробовал, подходил не получает сейчас попробую может здесь какая-то посылка что ли вот я так понимаю почтовый какой-то отделец слышишь а что? из тележки ты можешь достать сейчас попробую сомневаюсь если я сверху не становлюсь не взаимодействие а вот на столе вот это вот э... это а, а кассовый нос? аппарат или что это сейчас попробую галь. мне кажется он не Ой, двигается галь, не не не он не двигается нет, я который вот на правом столе тебе говорю, вот ты видишь какой-то лист или что-то такое? Если а, его да там да, его да. Воду, Вот, если его потом кинуть в воду и типа как перейти, как получится? Да вряд ли, по нему я только хожу. Не, ну Нет. просто ты видишь, он так лежит странно. Нет? Не, он видишь взаимодействие, делаю вот руками, он ничего не делает. Бля, так хочется, он там наяривает стоит. что то тут другое. Игрушек накидать по игрушкам, перемещаться. Да, ну, это такое, такая себе здесь. Так и я об этом. Помнишь тебе я говорил муха или Артем про то, что он что вот что-то типа торчит-то около юлы какой-то провод. А, да. Может, как-то дотянуться до этого провода? Может, он выскользнет, а, я не знаю, и ты смотри, чисто да, по нему смотри. как этот. Вот если ты не могу. Как-то разом, попробуй, Попробуй подгонить тележку, стой, стой, стой. Вот смотри, подгони туда тележку, вот, а сверху там же эти крюки тележка у тебя... Тележка не подгонится, типа потому попут... что здесь вот, вот эта штука, доска лежит. Видишь? Нет, тележку да. наверх и направо. Наверх где и Где провод направо? возле юлы. Да, где, где провод возле юлы. И попробуй, смотри, у тебя Ты там не там понял. Здесь? здесь, вот, я не смогу провести тележку. Видишь, что это дровеняшка? Она да не нет, дает колеса. Но сам вверх обратно, где была тележка. Так он не настолько да, сильный. Повторю, чтобы ты не ну давай попробуем. Лё. а все <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> на этом все каши мало ел <смех> <смех> не канает не попробовать можно с контрольной точки может быть тележка еще будет там да ну попробую да. мне кажется там не просто так стоит может и не надо было спускать хотя я сомневаюсь не отсюда начинаем Че по электричеству? включить выключить Смотри, Паш, получается, если ты выключишь электричество или включишь, то ты же потом, получается, уже не перепрыгнешь туда. На тот стол. Кстати, вот, а тележка там, будет там на месте или нет? А, да, на месте. Да. А -а -а. Ты попробуй сам допрыгнет до того провода. Как? Ну, Не-нет, не допрыгнет. Ещ и сдох. Я нажал пробел, отвечаю. Я потом пересмотрю стрим. Знаете, что мне надо сделать? Я не знаю. Да, Чуть-чуть. Прыгай. По-любому вот, где-то взаимодействует. Вот, а ты видишь, торчит. Да вижу, но он с той стороны, посмотри. Он с той стороны. Он видишь, он а, вниз а идет. Пролезть ты не можешь. Не. Он только может взаимодействовать. Видишь, э, пульт достает. С телеком, и все. Так ты свет вот, выключи, и с той стороны этот провод вытащи нахер. Как? Ну, давай попробуем. Ну, по мне глупая Руками. идея. А ты оттуда... Да, не Да, да. Да, да. Да, да. Ты Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Удалить Да. Да. Да. Да. Нет? Ну Старшего модера Павел. Спасибо, что О, уточнил. Нихера себя ножипал. Он купил вас, блядь, ебаный. Я надо подлизывать, не себа. Я никогда никому не подлизываю. Че, ни разу не было? Пизишь. Нет. Паша, ты псина. Спасибо. Еще пока. И приятно. Ну, бери ну, эту да, доску просто не... нахуй. О, получилось. Мне пофиг, я в танке играю. Все, мы ении. А, не, ни хера а мы не ении. Толст... А как только блядь на толстый? Паша, как ты тебе А, там, там толст... да, там я не смогу. Блин, ну я не... Да ты, сука, провода а, достань смогу. с этой тележки, еб твою маму. Не тупи. Все нормально. Я все понял. Смотрите. А, ты хочешь, я поняла. Да. Да. Он хочет, да. Я смогу сверху перепрыгнуть сразу да да да. поняла как? он типа прыгнет на эти да, лестницы на тумбочки и там... туда на ящички как они там называются через рубильник сейчас Где? еще сейчас еще сдохнет слушай нормальная идея по крайней мере моя чекайте сейчас все будет Ля. ой А че он не пролазит? Э, а что делать теперь? ты же не так перепрыгивал-то. Ты прыгал на стол, а потом прыгал. В принципе, персии получится эффектно. Паша, блядь! Ты ты. Береги голову. Заткнулись, заткнулись все, заткнулись все. Паша, ты прыгал заткнулись. на стол, а от стола я ты все, прыгал я на лестнице. Какую лестницу? Сука, тупые, блять. Аллея, че куришь? Поделись. Угаль бомбит, Я Винстон тонкий блять, склонился. А че ли это? Опять тележка здесь? Какого хера? Какого хера? Я ж тележку туда переместил, я не пойму. Галя, блядь. Чё надо? Фары курить. Я говорю, ты я куришь? Я не курю. Нет. Сказал, вообще нет. ничего. Я вчера, блядь, полсегреты из-за вас, блядь, выкурила. Загибает. Это болт виноват. Блин, я забыл опять запрыгнуть. Я забыл перепрыгнуть. Получается, нет? Галя. Тём, мячик сам шевелится. Я вчера из-за всех вас, блядь, тарелку борща съел. Блядь. О, пубковый бай, бощаться. Прям с одного раза хуля все готово, да. У Артема нервы были. Да, я Нервы. У меня да, наказание как муж наорал, что сигареты выкурило. Ублюдки, блядь. Вообще насрать. Пошел нахуй. Чисто пол. Блин, самые адекватные тиммейты. Да. Тиммейты, модераторы. Как еще назвать? Остаемся, Артем. Да. О, это жестко. Артем, ты Пошли набухаемся. Пятый, я я я пойду пить за тебя, все. Вот так пойдет? Да, вам да? Вроде бы нормально. Сейчас все будет. Мне кажется, все будет сейчас. Ладно. Да. Я с Артемом рассталась, пошли пить. Не, я с Артемом пойду. Тогда настю мне за... я с ней пойду. Блядь. Так А, Соня, чем тебя не устроит? Соня далеко. Соня а я ж, блин, близко. Задвёр. По крайней мере, ближе к тебе, она с Ростова. Натуре, Соня, пошли пить. Я с Артемом... Ну, она прочтет. Посмотрит серию. И ответит тебе. Блин, вроде все получается. Соня меня поддержит, и мы с ней напьемся, нахуй. Куда ты пошел, блядь, дебил? В смысле? Так я все правильно делаю. Виски свисли, блядь. Что? Сука. Не дай бог, сейчас эта тележка конченая будет здесь. Не дай бог. Вот Серьезно, не дай бог. У меня ведь все Она под контролем уже делать. было. Она там и будет, блядь. Сука. Что я не так делал? Просто полтора часа он будет ебаться с этой тележкой. Блин, у тебя есть варианты получше, предлагай. Пальчиками работай побыстрее. Кого? Он умеет. Пальчиком. Да. Язычком. Да. Ну вряд ли Паша по клавиатуре и языком вот. Что, простите? Да ничего ничего. Ничего, нет. блядь, господи, Пупсик. Да, да. Так, пойдет? Йос, Пупсик, да Пупсик. Какой Пупсик, Я блядь, герман. Токсик? Ага, ну понятно. Пупсик, блядь. Ём, ну, нет, Все нормально. Пупсик, а Гали говорит, Паша Токсик. Артем, ты должен извиняюсь уже, блять, предлагать мириться, хули ты? Галя, а чё должен? Ты ёбочку. что, феминистка или что? Да, Галя, ты чё? Я его бросил-то, поэтому он и должен. А, ну я Чё, а, чё там там, Юго. И ну, Галя, я очень это, я в печали. Артем бухает, он плачет. аргумент. Думает. Чё он сделал не так? Да, Артем? Что я такого хорошего сделал? Уйду к Сереже. И же Пупину? <свистит> У меня их два. У меня еще солнышко давай. есть. Фух, Паш, не пуха. Паш... Ух ты, бля. А, а теперь давай. Бля, очкую. Бля, очкую. Выключи? Пацана. А! Ну, кон... Конченная игра. Как здесь можно было и отрикошетить? Конченая тумбочка. Да. Ты не можешь сразу да, телек, блять, включить, э, когда ты надел тележки и прыгать. И что мне это даст? Ты понимаешь, что взаимодействие на на правую клавишу мыши? Понимаешь это или нет? Ты тупой? Если ты я тупой? буду прыгать и дальний прыжок, то я включать телек буду и не перепрыгнул. Я умнее некоторых. Паш, ты тупой отлично тележки блять а зачем Причь мне ему... зачем ну, чтобы сразу прыгнуть и сразу в телеку ты тупица нет пидор ответ иди в жопу иди напомните в жопу. мне ее убрать после этого стрима хорошо тебе пизда я точно не забуду она точно забухает с Артемом развелась с модерки мне нельзя пить до июля, вы чувак, ели. Да июля, а потом как сорвется. Сережа нравится, Сережа нравится, Матюкня, Сережа нравится, бухие. Я, паша, тебе первым пьену сейчас в гомище позор. Так, а Сережа Не, и на мне серёжа проблемы не нужны потом. Нет, я позвоните и будьте мозги, по Не-не нельзя Не так у тебя лугакома нет лугакома это мой тарифный пакет ну типа луганск лугаком л логика я думаю <laughs> ну ладно окей команды что делать прыгать я пока выключите реками хорошо вот тут я уже очень очкую а теперь и бой Фиба. и в телек телепортация наконец -то. блин ну почему раньше так нельзя было и что дальше и, и все. Снимаю. Все, конец игры, серьезно? дверка у тебя спереди, Паш? Подожди. На телек запрыгну Может, что-то ли бумага опять? Нет, стой. Да не, не стой! О, мне электричеством ударил. А может окно? Залез на телек, и вот за ручку, да? Да, да, ручку. Не, не, не хочет. Может окно? Давай попробуем. Окно, да, да, окно. О! Я там по-моему решу Аня. Лё! Да. Лё! Все один телек смотрят. Когда в поселке смотришь <с телек, ты? Все соседи сбежались. Ля, магазин телеков. Мне страшно. А прикинь, отключи. Давай отключим им телек. Хотя они меня догонят, да, получается? Ну тут походу телекор, ты Что у тебя пропало? вообще все стримы вы пропали куда-то попробуй перезайди да, что у появились? тебя что да получилось да я перезашла уже подожди может телек включить надо mm -hmm. О. А, -а, а я понял поняли что надо сделать этих я отпугнуть залезть все. в этот телек и оказаться в магазине тяжело будет я вам отвечаю смотрите сейчас будет жесть Пошу вообще туда. Смотри Блин, они не тот телек выключили Или тот? Включай, включай телек теперь убегай, убегай. Смотри, смотри, смотри Иди в жопу Короче, мимо этого надо было пробежать Аккуратно только Ну что, все видно? Изображение появилось? Да нормально у меня все А что ты говорил, что ненормально? Да сын, это, наверное, что-то было Смотрите Я Все, она отрывнула Сейчас все будет Раз, два, три. Дом-два, дом-два. Блин. М -м. Нет. Короче, не надо как-то, чтобы они отошли. Надо, чтобы они отошли. Бля, как это шоу называется, короче? Где я? Женя. Давай поженишь Давай, он... <свист> Артем. Понятно. Блин, я очкую. Раз, два, три. А, они по... Вс, я понял. Всё так просто? Типа, ты не парк, и всё вниз. Ёб, ёб. Ты им телек разъебал, тебе пизда. Блин, ну нет. Тебе пизда. Кого? Да ну подожди, ну нет. ты им телек ты им телек разъебал. Это короче надо на было через, колек, ситуацию, через стол надо снималась. было да прыгать скорее всего все вот она идет попробуй через стол перепрыгнуть да иди в жопу там другой телек там другой телек я не могу пере. блин вот когда на меня мама собрание лет я примерно так же также Давайте попробуем вот так, что ли? Но тут они не должны пройти. О, Он тут хоть телеки 3, есть, 4, они сейчас зомбированы будут, да? Да, фу, повезло. Какого хера? Там же ж телеки стоят. Да, Л. Быстрее, залазь, такой. залазь. Ярко, быстрее, <laughs> повезло. А ты в той же комнате, же Ну, это было изи-пизи. В смысле, в той же? Какой той же? Это новая комната. Ну, типа, где тележка была? Нет. Где девочка, блядь? А, забыл вам сказать. Девочку убили в прошлой серии. мне сказал, что она на улице. Я тебя в не расстраивать. Короче, здесь есть босс, знаете, Слендера. Ну, высокий такой. А здесь Слендер в шапке. Он, короче, девочку высосал, и от нее призрак остался. Ну, короче, страшная история. А что ты не смотрела предыдущую серию, ты? Подписчица, что был. И что? Да заебал он меня уже. Он везде. Вот она, вот. Это же это она. Девочка, девочка. Что с затянет? К себе. Они целуются, они целуются. Сосутся? А что, а что я не... Ну нахер. Давай, а я и вытянуть это... должен. Давай. Да ладно, не может быть. Вот он Ой, Слендер я затянул спасай, обратно. Углюдок, блядь. Иди нахер, а. иди за девочкой. Я не пойду, я пошел. Иди сука за Нет. девочкой. Нет. Сказала. Блин, что какого было? хера? Стой, тан. Топор, топор, топор. Иди сюда, сука. Иди сюда. Девочку мою. Мне надо а не его, блядь. Да? Да. Я думал, я на него с топором пойду. А, топора до этого нету, да? Топор появляется только тогда, когда. Девочку. Тяну, тяну. Быстрее, быстрее, за топором. За топором. Вот это, черт я убил. Мы спрятались за кроватью, а девочка не успела, ее убили. Да пиздесь ты Посмотри предыдущую серию. Где-то вот так он. я думал, Быстрее, быстрее, вали, вали, Сразу вали. Кажется, Брось тыпор на нахер. Он Какого наверх, хера? наверх. Прыгай. А че он смотрит? Он любит смотреть? смотрите жалко вроде все спокойно потому что когда он приходит получится все слоумо все очень медленно происходит mm -hmm. он сейчас сверху будет я вам отвечаю я хочу головной убор сменить да блядь, ты на самом ипичном, заебал какой поменять Никакой. давайте а давай пакетик пакетик мишка лучше смотри, вон он глянь сверху Давай пакетик. Пакетик. А, Интересно, он знает, что я не знаю. Ой, я в дырке. Не хочу тебя огорчать, на тебе походу в эту дырку бля. или в эту. Нет? У меня такие же ямы в городе. Да а серьезно, походу? он залезть хочет? А, он, наверное, когда смотрит. Леночка, скибать, пока он не смотрит. Блин, со звуками очень стрёмно. Он здесь будет сто процентов. Так, тут, блин, идёт, идёт, ступ табуреточку быстрее. Так залезь, блядь. Как я залезу? Я маленький, коль, не тупи. Блин, он еще есть. Да прыгай. Придурок, прыгай! Я в слоумо. Тяни, тяни, пес! Тупой пес. Ты долго это А ч ⁇ он хватает, как ты быстро... Я дел... не знаю, он перемещается слишком быстро. Я сейчас попробую не до конца тянуть, потому что у меня времени столько нету. Вот так, хватит. Видишь, он телепортируется быстро. Блин, ну, о, давай, давай, давай, малой, давай. Тяни, тяни, сука. тяни, тяни. В ну, этот момент и малый спалил а, хотел. Я, малый, не понимаю, честно, спать. я не понимаю, честно, я не понимаю. Надо просто успеть. Так да как успеть? Паша, который хочет учить, успеть и Галя, надо успеть, Паша, надо успеть. У меня поддержка, уровень бог называется. О, открыто уже! Какую херон открыто? А чё она была открыта? Окно. Ну и радуйся, блядь! Прыгай, прыгай! Я успел. Что это за вагон? И сейчас дом на них. Но он по любому сейчас здесь будет. Он же везде сущ. Ля. Ля. Мужик. Эй, мужик. День есть а Бля! Фу. Какого хера, Сюда? Ты смотришь аниме, да? угу. А куда Серьёзно? дальше? Куда дальше? Чего я смотрю? Аниме. Да нахуй жодно, ты говорю. идите в жопу мобильный. со своим аниме. Как все это Я, блядь, как смотрите, да, блядь, блядь, это пизди. Блин, ну. Куда дальше? Дальше. Быстрее! <свист> быстрее ну что ты? Блядь. Стал? Какого хера он стал, а? Быстрее, быстрее, малой, давай, давай, давай. Что за рычаг? на хера рычаг тут. Стоп кран, стоп кран. А Паш... Я ничего не <свист> понял. Зачем <свист> было двигать этот рычаг? Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Я верю в тебя. Я сам в себя не верю. А я вот верю, блядь. Так, открывается дверь, это я понял. Но зачем этот рычаг конченый? Типа он что-то делает, или подвернулся, или либо отцепит там. Пока. Пока, пес. Псина, блядь. Псина высокая. Ля. Ля, мне нравится. Блин. Охереть. Надеюсь, это какая сцена, а не убийство. Я встану, нет? Я встал. Ты как с бодуна встаешь? За пузика держусь что-то. А что это Тошника, у него? Сигарета, блин. да, вот это, Вот электронная. Или что это? Блин, он за пузо держится ага. в натуре. Чё, Больно, бля. Бля. Во, призрак, девочки. <гас> Куда ты? Куда ты, стой, сучка. Она меня ведет влево. Что нахуй? Сейчас музыка играет такая трагичная, вы бы слышали. Ля, она такие грибы бля, ходит. девочку жалко. А ты даже не видела ей смерть, что тебе жалко Да мне насрать, блядь, мне жалко Ты, блядь, девки лишился теперь мне обидно Куда <свят> я иду, я не пойму Умирать, наверное, блядь миссия. Вон она, идет, идет Ого, как далеко лезть Че что он даже, за пузика держится, смерть. я не пойму Да, блядь, тошнит его, бедолагу А при... Гиби ножку Или активированного угля. К сожалению, нельзя в этой игре. У нас. Но я у бы нас воспользовался твоим советом. Активированный угля нет, лучшей жизни. Температура, болезнь. Живот болит, тоже к Рука болит. Рука болит еще а от другого. Болит. И это от другого. Л ей музыка музыка начинается сейчас что-то будет <тит> я не могу шевелиться <тит> <тит> ну это все он идет паралит. охереть спасибо что за херня это что это мне паралит. делать это, это принять свою смерть не не хочу <тит> Бля, я, я снял маску Экш. Он пакетик снял. <laughs> пакетик снял. А ля, она уплывает. Эф, физика. Блять, а че он тут коробку снимал? Он, сниму? он его. Лешу делаю? Ля, я могу руководить ним. Нашка. Мэджик, мэджик. Уменьшайся, тварь. Ты девочку в желтом убил, тварь. Нет, я поняла. Думаешь? Шоу, вот, Смотри, как шоу. умею. Вот так умею, вот так умею. Еще вот так умею. Я могу вот, вот так, вот, так могу. вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот умею. Иди. Да блин, Что серьезно? Сколько еще будет? раз? У меня уже, по-моему, энергии нет. Может, я неправильно его сосу? Нет. А, подожди, он должен светиться, да? Куда он поворачивается мне, наверное, туда и надо этот. Мочить его. <соспит> вот, да. Вот ну, это она уже. я все Нихуяк. равно встал. Что за бред? Сколько у него жизни? Ну, не, ну, типа, я не скажу, что мне тяжело это делать, да? Ну, все равно. Они, он, разлетаются. Кого? Вот этого типа тебе жалко? Птичек. Птичек. <laughs> так это, по-моему, пепел. Или бумага какая-то. Да заткнитесь. Ля, я бред. могу фонарями шевелить, посмотрите. Да, иди, иди, иди. Это я шевелю. А идти не могу, что за бред. Смотрите, ходите левым иди. фонариком пошевелю. А теперь право. Там что-то летит. Вообще насрать, я владею всем я чувствую власть Бля, я дома скривил дома кривлю какого хера я боялся маленьких керамических детей жирного ублюдка повара если у меня вот такая сила так Чё Чё, это? Блядь. он маечка моя висит сейчас новый босс будет что ли подожди а сбоку ничего нету нет-нет девочки-то нет. уже нет Подожди, де О, девочку схватил вот этот как раз Тип А я его убил получается Значит я иду за ней По логике Возможно так, я сейчас Я же он убил Ну блин, я же как-то ее с телека-то вытаскивал Я же не призрак вытаскивал А, а вот anyvida, На протяжении всей игры я бежал вот сюда к этой двери Это форма глаза Скорее всего, она здесь будет. Вот он, да, видишь? Глаз вниз смотрит. Блин, очкую. Я еще кирпичей точно наложу, блядь. Блин, как красиво-то, а? Это рай. Если так выглядит рай, я в него хочу. Лё, Это Гарри Поттер, в натуре. А если я кину вверх? Акцио, сука Это детский Ты мир, да? Детский мир в раю выглядит так Интересно, это мне надо... В... А, дверь закрывается прямо передо мной Пиздец, хули Сейчас mm. это еще, блядь, закроется Я буду орать Я же говорю, это Гарри Поттер а? Орут, когда... Ой, это не тут Стоп-стоп-стоп, сейчас слоумо начиналось Это очень плохо, обычно когда босс рядом Что? А может это флизы? Подожди, я ж только что отсюда вышел Что за бред? А если обратно? Что? Ля Ля что сделать, но на надо Странные звуки сейчас происходят Ладно, может мне вниз? А, внизу ничего нету, да? Тут ничего нету Может на шкафчик этот? ну-ка Нельзя Или можно? Блин, я херову глазу может подойти А вон двери еще где де, -де, -де. Вон с левой стороны А, Ой, а я ж не допрыгну, такие ручки не открываются Ну короче, вот попробуй вот позаходи в эту херню Можете типа, пооткрывать Куда-куда? По Может по типа, 10 раз надо давайте в нее Ты издеваешься? Да вряд ли Ладно, давайте еще пару раз зайдем Блин, ну мне это тупо Может обратно? Кстати, да, иди в обратную сторону, вот, возможно, откроется вот эта вот дверь, которая сейчас перед тобой. Это бред. Почему? Бред как да, и в ту сторону, туда, так и в ту ходит. сторону идти. Но в любом случае надо в какую-то из этих дверей ходить, только я не знаю, какую лучше. А, подожди, глянь, туда... а, а, а эти осколки, видишь, какие-то летят в эту сторону от меня? Угу. Получается, мне в эту дверь все-таки надо, да? Ну, да? Сейчас посмотрю, туда стану, будет ли от меня эта хер лететь Нет, тут, видишь, не летит А, а ну, тут да. летит Ну, ты, по идее, оттуда пришел, значит, иди сюда, да. а Зачем тебе идти туда, откуда ты пришел? Ну, по сути, да кстати, в слоу мо становится, okay. когда я к двери подхожу. Очень медленно. А где муха? А где муха? Муха ливнул? Муха даду. Шол! Это болт? А, -а, -а, а! О, болт. Как ты без приглашения прибыл? Все. Как ты нас нашел? Это, это приватная группа, ты взломал? я в голове? Стаблетки не принял. А, бля, сюжетка. А че ты по кругу бегаешь? Бля. Потому что. Потому что... Да. да. Не, я, я сдаюсь, я не знаю, серьезно. А что делать надо? Что было? Я зашел с этой двери, где я сейчас стою. И все. Ага. В этой комнате вторая только дверь доступна. Больше ничего нет. Вот, я слышу а у ш... тебя палашка. И себя. Галь, ты ни одна такая, прикинь. Почему когда мы с пашек идеально? Че? Что стоит вот слева? Где? Че за шкафу? Комод! Вот да ничего с ним сделать нельзя. Влазить на него нельзя? Вот потом... если в самый упор нет, порт нет к нему я пробовал. С... с этой стороны. Камень. Да нет, нельзя. Подожди, 8 надо 8, подумать. Да, да херли тут думать, две двери доступны и все. Подожди. Вы ну, смотри, не зря здесь комод стоит. Логично. Логично. Давай запрыгивай на него. Ну, я лез по нему. До определенного момента. Вот. И все. и все. А вот ниже опустись чуть-чуть и направо Ой. прыгни. Я не могу прыгать. А Прыгай, только идти? противоположно. Никак? Право? Нет. Вот, это максимум <свист> Он противоположный противоположную а, Зайди обратно в ту комнату, обратно Нахера, я сто раз так делал уже Ты Это замкнутый круг <свист> Стоп, что? Зовы? Смотрите, тени нет Тени нет Тогда тени была, а сейчас нету начинает заходить о! Так-то. Вот. А что это сейчас было? Блин. Какого хера? Я 10 раз прошел, так и ничего не изменилось, а тут 2 раза. И 10-40 раз пошел. <связывая> и в какую мне комнату заходить? Вот эту левую, левую. Блять, тут их три. Самую левую. Самую левую, иди. Самую левую. Вот эту, что ли? Вот эту, да-да-да. да А может и Нахер я тебя послушал. Тень нет! есть? Не да, не тень есть. Короче, надо заходить туда, где нет тени. Поняли? Да. Надо, чтоб не было тени. Вот, тени нет, видите? Вот. Тебя Вы... в центре, в который Пусть... Сука. Есть тень? Да, есть. Так, там она есть. До этого замкнутый да. круг был. Иди подальше. А где Галя? Вот, да, в вот, это. вот в эту заходи, да. Где Галя? Осталось только она. Галя, а -а говорите. Я тут, Бери, Бери котлеты вот эти, котлеты возьми. Справа. Ты нахер котлеты. Вот эти вот котлеты. Ни хера тут не берется. Тут надо просто по комнатам бегать. Что такое? Ебаный в рот грустный. Это Гарри Поттер в натуре. Только здесь эти лестницы не перейдут не анимационный что да Опять? вот это вот, вот. А, не не не другая полка налево которая дверь из под свет исходит которая нет, а, нет. о дверь открылась говорю, вот, вот. и вторая открылась а и сейчас откроется там а стой стой стой нет нет Толкану нет нет попро. обратно иди а интересно иди обратно в ту дверь из которой ты пришел вправо вправо вправо по-моему да, да да да вот это бежит блять паш <laughs> помним что надо да в ту обратно, дверь денет тени денет тени тень есть да да, да вот тут нет да, вот не в, в эту обратно дверь, тех которую ты пришел скорее всего да скорее всего сейчас чтобы тени не было о тени нет не, они есть я не знаю вот заходи заходи заходи не, заходи, заходи. не появляется не в той в двери твоя. везде есть тень везде Зайди, говорю. Тень, зайди говорю. Меня вот эту тянет, пришел. видите? Я тебе помогу. Я же сказал, вот эту дверь заходи, грубо. Обратно зайди. Нахера мне обратно. Теперь налево, Видишь, туда в, тянет, в нее, так туда. Теперь в нее обратно. Надо спать. туда, куда меня тянет, да. Вот сюда не тянет. Последовательно. Сюда что, не тянет. не заходи туда, значит? Вот тянет, видите? А ну, туда ну, куда тянет? Следовательно, значит. Нет. Нет. Сюда, значит. Да. О. чё нет, блин, что я скажу, тупил, я. а? <сх> <сх> Шок, как у вас люди? Добрые дела. Где Сюда ты на добрых на видел? Это. Один такси команды и наркоман. Сюда, да, да тянет. Сюда не тянет Давай М -м -м. обратно О, нет, неплохо А тут не вижу Нет, не-не-не Логично не И сюда не, не тянет, а что делать? Ну я говорю, обратно иди Как ты обратно, если пропасть? М -м -м. А если... Ну Ладно. мне кажется, вот это вот В правую, заходи, в правую, в правую Сюда? Да, да, да, да. Да, все, все, все, ты уже шел. Артем прохождение, походу, смотрит и говорит. Мне сюда просит. Может, сюда я в эту еще не был, не ходил. теперь А ты в порядке, вот ни Тебя только пивом нес. Тут две. В какую я еще не заходил? В левую. Да бля. А вы все сидите, даже Галя молчит. Что-то здесь не то. Нет, не в эту. Вот эти не тянет. Подожди, может какой-то тянет? В эту нет. В эту нет. Короче, я не на правильном пути. Нет. Короче, в самую гудаль. Да, надо сначала в эту зайти, да. потому что у нее тянет. А вот Меня тут я уже открыт. не знаю. Тут я уже Тебе не, не знаю. А тебя тут никуда уже не тянет. Так в том-то и дело. Может его сейчас по попробовать? Типа где тени не будет? Кого, кого? Вот. Ну типа где сейчас не будет поштения, может, может туда надо будет идти? Ни хера его знает. Чуть-чуть. Ну дует мне в спину. Может попробовать в яму прыгнуть, нет? Ну я не знаю. Странно, Паш, просто... этот, этот момент, когда сейчас мама зашла. Чего? Выреши момент, когда сейчас мама зашла. А, это у тебя? Да. Я, я думал это Галя. Нет. Она говорит, ну, Просто вот у нее можешь, да спинаш. Я, я и подумал что это Галя сказал. Используйте вост. А толкать пред. Все я понял мы тупые. Мы, мы тупые, тупые надо вот эту Но, балку доску толкать. да. Теперь я все понял. Толкаем вот эту сюда. Идем обратно, куда она тянет и, Башка, и обратно идем сюда, обратно идем сюда. сюда. И здесь Я будет банк, тянуть вот. нас. Замкнутый круг, блять. Ты это так. жесть, это тупость. Сколько вы снимаете уже? уже час. Вот, вот, вот, час. Да? Так, допустим. Нет. Нет. Да. Угу. О. 6. Интересно, до концовки еще, еще доллар. Так это и, и есть финал. финал. Нет, прям... музыка играет. Вообще. Финал, Мы убили слендера, кстати. А, да? Угу. У -у -у -у. Я, кажется, Тогда сильнее под... его. Просто я не знал. А ч ⁇ я сюда пошел? А вот. было туда смысле да? Заходи, заходи, В смысле? И... и б твою мать, девочка! Галя, ты видишь это? Галя, тут? Это ту, которую он убил, которая с тобой ходила. Я понял. А, Галя здесь? Он должна это видеть. А хера такая Какого хера? А че большая такая? Я так и должна. Отдай. Отдай. Привет. Скажи Привет. Я ей привет махаю. Чё как пиздаёт тебе. А если я убежать попробую? О, я в нее этот... Нажмите Q, чтобы позвать. Нахер, я ей в голову сейчас кину. На, сука. На, нахуй. А, нет, видишь, типа как невесомость, Паша. Лёшу сделал. А, за собой, да? Пошли. Тут, тут, тут, тут, тут. Сидес у нее локоть, блять, фу. чувство, когда. Я очкую. В детстве поломал руку, но не а, она ничего не сделает, нет? Фу, блядь. Угля А. Паш. То чувство, когда в, в детстве поломал руку и не ездил по больницам. И что делать? Зови ее. Ля. А, ударить ее надо с молота, да? Я понял. А у меня стрим завис. Ну, <связь> у меня <койка. связь> <У нас> тоже. <стрим, связь> Вы это <связь> видите? <связь> нет, я нет. я стрим ударил стрим ее я. с молота Сейчас пока. Стрим завис. На... Подождите секундочку, сейчас. Все возобновилось. Все нормально? Да. Все давай. Тогда или нет? Попробуй перезапустить. Нет, нет. Перезайди в комнату. Стрим перезапусти, ну выйди со стрима и зайди. Нет, ни хрена. ты это видел? Нет, это что было? Смотри. На, суку Блин, жесть вообще. На! Нет, мне кажется, против нее не попрешь, не да? Ахера? А, ну... Нет, давай ты не будешь спойлерить. Ты прохождение посмотрел? Блин, ну, я хотел по шкатулке. Так я не спалерю. <свят> сейчас тут слендер должен появиться. А давай ты будешь молчать? Я же говорю, если ты смотри. Что происходит? Текать надо, да? Ш... А она меня хочет убить или что? Да. А что? Тебе сейчас последовательность нужно будет вспоминать. Мы же дружим. А тут, сейчас блин, я, про... я упал. Какого хера? Ну, Короче, надо было дырку, а. да, перепрыгнуть. Да, да, да. Типа, он ее зомбировал? Ну, если так можно сказать. А теперь она как на те вот куклы. Который, точнее, как учил Да, да? Я понял. Да, блин, что за бред? Она мне догоняет как-то. чего Галя, ливнула? Артем, пригласи Гарю. болт пригласи Гарю, кто-нибудь пригласить Она ж как я раз момент купила, с девочкой она... любила. Она не понимает а ч? подожди ну какого хера я не знаю как быстрее можно пройти я и так на спидране вот перезайди выйди из комнаты и еще раз иди. Ай. Да, да, да, получилось, да? А Нет. теперь что, прятаться, да? Прятаться. Фу, Блин, как это жестко. жестко а. С нами же еще муха, да? Да. А че он молчит? Молчаливый, потому что. жестко я уже на приседках иду по автомату я очкую реально топор а как я топор подберу я шу не такой высокий о блин ну не назад можно руби ее блять я назад выхожу бери топор паш Короче, мне ее надо позвать, да? Опять? Чтобы она руки распустила. ли она боится играть. Ей сказал и она взяла меня убила. топор, что я могу сказать? И руки ей рубать. Это ж не та игра, да. это детская игра. Охереть. Да. Этот кинг Конг просто взял и снес меня. А, позови ее, и в дверь зайди. <смех> а... Не понял. Тебе бежать надо было до шкатулки. Ладно. А топор? Топор надо с другой стороны, да, ставить было. Все, я понял, я понял, как это работает. Угу. Только поближе на топор поднести к шкатулке. Блять, кто играет на фоне? Я немецкий рухишь война какие-то. Ну зачем? Ты ж мешаешь мне слышно все. Да, зави Хоп, Хоп. Не успеваю nein, nein, nein, nein. Пацаны, но ну я фон че-то слышу, но, блин, прошу, ж по-нормальному выключите. Мешает так, меня... а, ну Ваня вышел И зашел Пошла нахер Я не успеваю Ну как? Mm. Как можно успеть? Вот она сейчас вот, вот, вот, вот пинкачка Которую она вот охраняет. Попробуй, короче, прям за нее забежать. Она же, типа, когда руками машет, она ее не бьет, она ее охраняет. Не понял. Последи, кстати. Стой, Стой, не бери, там Она ее руками. Нет, вот. нет, нет, нет, нет. Вон... Позови да, ее и за шкатулку, чтобы она и по шкатулке рукой. Шандра. Да -да. Позови, Позови ее от двери и победи к шкатулке. Позови ее двери. Подведи к шкатулке? В чем смысл? Она опять ну, типа за шкатулку. За шкатулку. Топор не бери. Зови ее и убегай. И за шкатулку пляжся. Да, да, да, да, да. В чем логика? Mm -hmm. Она не разрешает мне к ней подойти. Топор поднеси, значит, вот... Я максимально места, близко она... поднес. Еще один шах, и она меня убивает. а впервые вот эти двери. Видишь? Сразу рычит. Все, все, все, все. Ну и... Значит, бросай его, когда начинает бить убегай с прыжком. Она ж понизу бьет, по сути же. <смех> Иди нахрен. <смех> вот этого никто не ожидал. Я не знаю, у меня О. все, мысли закончились. Давай, знаешь, набор направо неси и точно так же сделай. А в чем смысл? Но он будет ближе и она тебя не как он быстро сейчас давай. тащит. какого хера он медленно тащит у меня? я бросай и убегай. И завис левой стороны. Да. Красавчик. Прям максимально близко к Че, тикай. О, красавчик. Я думал, честно говоря, не успею, там вообще доля секунды оставалась Она уже замах сделала на меня Тайминг И все, тайминг Так, и фонарика у меня нету, да? Дверь, топор Логика, глянь, дверь одна стоит, но мне ее надо открыть ну окей, окей. Серьезно? Ну я только что это прошел. А, где-то портащик двери, вот которая ле, Блядь. Подожди. Тебе в смысле? для поняти... я прям с топором пойдет. пошел. <laughs> Мне топор надо на переднюю дверь как-то вынести. Валим, Валим. Подожди, а чем он? он? не убирает топор с рук, вообще не убирает. Да, как а, это то есть? Это то есть, я нужно будет сейчас очень быстро забежать в левую комнату, выйти с правой и, и шатать... Не успеваю. Ей. Почему, когда я беру топор, я не могу? Смотри, вот я беру топор, я хочу его отпустить, а отпускается. А вот сейчас не отпускается. Что делать? Вообще. О, отпустил. Он отпускается почему-то только здесь. Да, может боится там. Руки сводит. Ваня. Ну отпусти! Он не отпускает. Охеречь. А попробуй без топора даже пробежать в левую комнату, если посмотреть по времени. Сможет чуть -чуть физически. Да. дура. это короче, мне надо, чтобы она ближе в ту комнату пролезла, чтобы перенести топор. Мне надо, чтобы она туда пролезла, я ближе принес вот мне надо есть сюда иди сюда а теперь а теперь топор а все равно тайминги так есть Давай, блин ну какого хера а стой все я понял смотри сделай точно так же Э -э Но просто спрыгнем в нижнюю дверь потом, после этого. Куда? Но я хотел в чтобы... А. Не бросает топор! кажется смотри. когда ты я э подзовешь к правой двери. Не заходи в правую дверь, а прыгай вниз. Залази вот в эту маленькую, тебя телепортнет налево к топору, и у тебя будет типа тайминг. Да я уже делал так, мне не получалось. Нормально все будет. Не-не-не, подожди, ты не так меня понял. Смотри. Да, тут ты с ними заберешься хотя с краю справа, возможно. А где топор? Он, он не бросает топор. Он а только не бросает топор пробуду. там наверху. Давай, заходи сейчас на левую комнату. Бросай, блин, блин. Что ж придумать? Мой вот действенный план это сейчас смотри, ты просто беги в левую комнату. Подожди. Бросаю. Не, не успеваю, все равно. Попробуй тогда без того проще забежать. Куда? вылезти через левую комнату, зави ее сразу же. Подожди, я внизу буду звать. Внизу звать О, да? на она бешеный становится. Я ее сейчас здесь позову. Да? Побегу сюда. У меня будет таймер зале блин по ней меня... по ней попал не но я понял за то что делать надо фух меня почти получилось на блин жесть ты голову поломаешь пока подумаешь <свят> что надо делать серьезно она еще и третий раз будет а говорят игры разум не развивают логику мышление. а еще тупишь <свят> я так понимаю здесь вообще похер да куда бежать <свят> Хер ну вот смотри я бегу куда захочу сейчас по-любому где-то дверь появится и все <свят> как я и говорил третий раз уже открывай детку там а. О -о -о -о. Блин. что ну здесь заходи в левую комнату сразу же э -э, бери топоры заходи в правую комнату просто что? Что? А? <свист> <свист> Сейчас нормально, мне реально могло получиться, если бы я прошел дальше, да? да. Паша, а, ну, давай давай еще раз. <свист> На походу касаю первый удар. А, не надо было идти, надо было один. Короче, тайминг надо было перед ударом чуть, -чуть подождать и дальше идти уже. Нет. Блин, она как макака орет. А ну-ка, стоим, стоим, стоим. Еще раз, еще раз, пожалуйста. Ты видел это? Да, она тесно угу. тебя умотала. То есть они сразу попадают. То есть у тебя есть еще дополнительная секунда. есть как... сейчас она ударит? <связь> На. Фу. Короче, надо было просто запомнить, как она ходит. Да, она поворачивает да. и дебьет. Ну сейчас мы намного быстрее, чем в прошлом Понятное дело. На опыте уже. А, ну все, бери молоток и сейчас беги быстрее, чем она. Ну блин, ну сколько можно? Это не слишком интересно. Я довольно-таки сильный молодой человек. Не трогай меня. У меня дни. Чисто, знаешь, как, как идет какая-то букашка, и ты такой брызг букашка. Да. Может, ее позвать надо, нет? Давай позовем. Давай. Эй! Ла, она боится, когда я ее зову. Понял? Да. Топор поближе. Зову ее, ее, берет топор и этот. И бежишь к ней. Стоим. Зовем. Зави, зави, зави, нас она плачет она плачет а теперь на отекает, да ли она маленькую превращается чё за херь еще раз бей, еще раз бей. По кому по кому по ней по... по шкатулке все о девочка она уже маленькая раз подруга вернулась хэппи-энд, хэппи-энд <свес> теперь <текай>. в смысле? <свес> я думал это хэппи-энд он за глаз? что это за глаз? это и этот, Майк Вазовский бля, <свес> <свес> <свес> он и внизу, он везде охереть это типа босс сам лёгло смотрит ну, сука, бедная психика наверное. блин какого хера Чё? а как тут надо было надо было на а, подождать да? подождать за да. почему девочка всегда впереди бежит нечестно так здесь еще перепрыгаю где-то здесь, да? Тут еще перепрыгаю. Вот, вот здесь. на следующий катить вот тут. Вот здесь, да? Вот жду. Не, не здесь. Прыгай, на плотно. Вот на прыгай. вот этой, да? Катись на нее сейчас. Ля-ля-ля, нормально, пока что. Прыгай. Поехали. Иди ты нахер. Прыгай, прыгай, прыгай. Блин, мои глаза ничего не понимают. Мои глаза смотрят в их глаза. Что за бред? Чего я сижу? А че слоу мо? Что за слоу моушен? Блин, нет. Только не говорите, что я упаду сейчас. Дай руку, дай руку, дура. Ой, хорош. Блин, ну это я. И сейчас я снизу просто за ногу. Потягивайся? Немножко. Я не могу потягиваться. В смысле? в смысле? Она подумала, она подумала, я думал хоппиент будет, нет? ты, ты не друг я не понял а... и она спокойно пошла дальше? я немножко не понимаю не мразили напоминает подожди, так должно было быть? да да не может быть не, ну мне, короче, типа... Они же э, друзья. Друг. Ну мне, короче, типа, друг... У что тебя друг как бы так же поступил, да? Нет, что, короче, ну, он сказал, что это реже гетелка, типа, блядь, окажется... Ну, типа... Злой, да? Ну, да, типа того. Да. Так я не понимаю, они из первого класса вместе, они бригада, типа, все дела. Какого... Фу, блин! Фу. Кишвочки. Я представляю ее удивление, когда она увидит, что я живой. и хер прощу. А -а -а. О, а наверно, да? О, стул. Посижу. Это надгробие похоже, кстати. для глаз, глаз. вас появился. А че, я потух? Л-ласку, блю. Блё. когда стоишь Кресту. в общественном месте и все смотрят на тебя выступление навального нет пожалуйста музыка играет грустная теперь ты станешь Я возможно люблю. как эта девка возможно возможно ну блин, ну нет вот можно, не Тепец, А потом в третьей части Ты будешь играть за девку И типа спасать пацана Я не хочу ее за нее играть, она мразь Бросила Блин, как так можно было? Она могла вытянуть Тем более вы видели, как она вытягивает, подсаживает Она типа, подсаживала Да, но... керамические детей, как она убивала Она очень сильная Это типа он взрослеет? Да, да, да, побольше вишь стал Сейчас вообще старый даже. У, у меня в голове то, что возможно сейчас будет. Ты думаешь, он слендером станет? Как у вот да. Вот? да. Типа шапку, да, сейчас оденет еще сыр <сверх> <сверх> Типа из-за того, что, возможно, его также бросили, он начнет всех убивать из-за из ненависти. Возможно. Да, ля-ля, больше. <связь> Если сейчас так и будет, то я даже не Блин, мне это. сюжетка очень нравится этой игры. Вообще. Ну, Но... концов. Когда А что он встал? Бля, в этот раз он встал из стула. Уже заебалось сидеть. Геморрой, наверное. да. Вот. Вот оно. как я и сказал. Я так и думал, что шляпа оденет. Вот и сейчас и будет все слэнда. повторяться, и ты будешь играть в следующей части, то есть убивать уже его. А, ну получается, то есть в этой части... А девочка, по сути, тоже должна быть взрослой, правильно? А, вот, смотри, вот в этом и смысл игры. То, что тот Здесь смотри, ты стареешь, этот, да, а там нет. Это была та же самая пара. И девушка, возможно, поступила с ним также, и то есть он выжил, А, типа эта девочка, это приманка, стал да? Вот таким. да? Девочка заводит есть, типа, в эту -за историю нет. всех. Да, и типа он стал. Я вот хочу поиграть первую такой. часть, по-любому. Я первую А начало было то, что ты убил двух керамических детей, которые ее подвязали сверху. Угу. Возможно, вот из-за нее типа, заманивает. Класс. Надо первую часть проходить. Надо. Правда, обычно наоборот все делают. Я, кстати, сидел вчера, что-то сижу, думаю, как-то нелогично, сначала вторую, потом первую проходить. Ну, мне игра понравилась, поэтому я в любом случае буду проходить. И мне еще вчера DCI или что-то такое посоветовали пройти? DCI, знаете игру? Кого? DCI в Стиме. DCI? Да. Посоветовали пройти, говорит, классно. Онлайн игра, короче, там у тебя... Ты играешь за зараженных, два зараженных и остальные выжившие. Тебе нужно найти зараженного. А чё? Я думал, там по сюжетке, не? Нет. Чё? А и что нельзя, да? Сюжет Блин, в ну сюжет в принципе интересный, мне понравился сюжет. Да. Концовка вот. такая, вот. знаешь, скрытая со следующим намеком, то что он. Да, да, в как части, в фильме, да, на, на следующую снимать. часть. Да. Блин, класс. А, впечатление. в этой части мы, возможно, узнали историю, кстати, вот этого вот слендера, откуда он и почему он получился, как Ну, в первой части же такого такой, ничего нету, да? В первой части, по-моему, там только жирные вот эти поварята Я стран... не помню, но, возможно, это типа показало, как получился вот этот слендер и то, что происходило Ну да Прикольно, прикольно Ну что? Мне понравилось Все? Будем заканчивать, сейчас я тогда пойду По-бырому делать превьюшечку И будем начинать Пап Все, пацаны, спасибо, вы, что вы, были что Мухи нету, Гали нету, какого-то хрена смылись Ну да ладно Давайте, пацаны, спасибо за То, что присутствовали Всем пока